опять запись ага. так видно нет. Да. не видно а, до этого то видно было да все странно ну вот сейчас видно на да? нет Наверное, еще не подгрузилась сейчас видно нет а вот сейчас видно угу. ну в общем на чем мы остановились да Получили ошибку, да, так называемое исключение. А, вот этот вот C005, я уже куплю, это а, означает Access Violation, то есть а, нарушение доступа. Вот. Где-то что-то происходит, но честно... У меня, кстати, еще было, было такое, что такая ошибка вообще сама пропадала. Сейчас попробуем, наверное, еще раз это все под отладкой запустить. Может быть, оно и это. Так, короче, с этой штукой надо что-то сделать, потому что... Он каждый раз просит загрузить эту штуку, да? Может, как-то можно сделать так, чтобы он сам закачивал все, что ему надо. Ладно. Попробуем можете еще сделать. У меня тут настроено. Должна быть такая штука. Чуть странно Ой. в общем тут есть некоторые вот я я если честно сам плохо сейчас понимаю что происходит есть вот некоторые макросы да на се сделаны так я пока дело остановлю вот этого кода, в принципе, его нету в традиционном понимании. Он разворачивается в тот момент, когда компилятор видит эту строчку. Вот, то есть он так вот сделан. Он на самом деле в одну строчку записывается. Вот, но этот самый этот макрос используется внутри огромное количества других макросов. Это все делалось для того, чтобы вот в США и прочих языках объектно-ориентированных есть такая штука, как абстрактные классы, то есть нечто базовое, шаблонное, да, которое присуще всем остальным экземплярам какого-то класса. Вот. Чтобы повторить нечто подобное, я вот использовал такой механизм, потому что это, то есть я не использую возможности C вот, ⁇ то есть это все чистый C. Так. еще можно сделать. Значит, отладка, да? Стоять, а, и вот я хотел сделать так, чтобы он этот макрос развернул. То есть э, перед тем, как исходный код сделать. Но почему-то он меня проигнорировал. Возможно, что-то я не так настроил. Ага, вот применить. Вот теперь должно работать. Так, отлично. Значит, он должен был создать файлик. Вот он этот файлик. Это результат работы препроцессора. Так, и нам надо найти О, вот, эту вот короче весь тот код который был там да вот так вот записан вот этот вот. он при развертывании макрос превратился вот в это вот. Uh -huh. в принципе можно его, кстати, вот отличная идея, только что придумал. Можно это все делать, дело -дела, просто всё вставить. И, по сути, это должно быть эквивалентно. Uh -huh. Только что-то он это не хочет автоматически форматировать. Я попробую удалить. Уже что-то лучше стало. Так. Теперь точки с запятой. Так. Вот то есть вот таким вот образом. То есть, по сути, выглядит это как функция, да? Но на самом деле это вставляемый вот сюда код. Ну, я понимаю. Там можно лишние скобки убрать Где? А, вот эти mm -hmm. Ну можно, но не нужно, пусть будет. Они, они скажем так, это допустимо э, В том плане, что чё, чё, а, это Этот настройка э, В том плане, что э, в стандартном C переменные можно объявлять только вот э, сразу после скобок То есть список всех переменных должен быть здесь, вот или вот после этих скобок и так далее ну, вообще-то не так. Вот. Ну, Но там разные версии стандартов есть. Последние можно. Ну, в общем, я пока так оставлю, потому что, по сути, это И есть вот эта вот функция. В общем, оно не критично. Эти блоки можно создавать сколько хочешь, их компилятор игнорирует в итоге. Так. Ого. Это как так получается? Подожди. Погоди. Вот в общем я нашел ошибку. Ты видел это? Или <свист> еще рассказать? Да, рассказывать. Ты продолжай. Ну в общем идея в чем, что здесь было место индекса, да? Функция индекс принимает, я сюда указатель передал. А ой -ой -ой. Вот и в общем я. Причем, подожди. А, все, мы удаляем не эту связь, вот эту мы связь удаляем. Все. Значит, вот ее индекс, он сюда был передан. Значит, можно так использовать. Ну, Че, попробуем тогда еще разок. Значит, для этого нам что нужно? Вот это пока выключить. Он эти файлики не выводит. Потому что он, когда вот этот файлик создает, э, генерируемый да, автоматически, mm -hmm. он останавливает после этого дальнейшую сборку. Mm -hmm. а Ты точку на макрос ставишь, и потом смотришь этот файл или? Ну вот, был макрос, да? Yeah. А он развернулся. У меня есть целый mm -hmm. файлик. Я да, в нем. Это, это наш наш. наш на, да, я нашел это место в этом файле. И, э, соответственно, я увидел, как это именно это этот Это разв... Да. При компиляции это, создаёт... это результат при компиляции да. Промежуточный исходный код, потом. А для тка... того, чтобы этот файл найти, получить. Ты делаешь точку установок. Как ты его нашел? Чтобы вот этот файл создавался, он, Ща. Вот он. он создается вот здесь, вот, да, например. Он называется link.ai. Там же, где файлики, связанные да, со сборкой, он для каждого файлика си создает соответствующий файлик результата при компиляции то есть ты его просто открыл все, да? вот, я его включаю э, да, я его просто открыл все, но чтобы он создавался нужно это в настройках проекта явно указать вот, при процессе to file и э, ага. еще я включаю keep comments чтобы комментарий он не убирался из, из кода ага, понял вот, так, в общем попробуем еще разок это пока выключу. А, GetLink 0, это имеется в виду вот это вот а, как okay. бы корнем списка удаленных связей является вот эта нулевая связь. У нее, в принципе, специфичная роль, она всегда существует, с одной стороны, но ее всегда нет. Потому что она является не пустотой, то есть ничем. Mm -hmm. То есть, нулевая связь, она есть всегда. То есть, у нас баз данных всегда хранит как минимум одну связь, ее. Но а, она используется очень специфическим образом. Вот такая вот, в общем, штука. Не знаю, потом, может быть, как-то можно будет поменять. Может, пока это не нужно. А, так. Что еще хотел сделать? Да, тест перезапустить. Сейчас собрать... Иммунитет. Так. Что у нас собралось, да? Надеюсь, или нет? Да, да. пишет только, что все сделано с ну-ка. Попробуем подозладкой теперь запустить. Создалось. А? Так А? Ну, допустим, попробуем просто выполнить. Ага. так в общем все заработал, то есть тест в общем-то пройден потому что остальное уже я смотрел работает в других тестах вот видишь он пометился зелененьким теперь я могу э, сделать вот так например да все тесты сами выполнились вот их время выполнения и я могу смотреть Название, да, и сколько сколько оно выполняется, и удалось ли это сделать. Okay. Вот. Э, так, что у нас получилось? 14 минут. Ну, можно как раз тогда остановить и сделать для второй функции. Сейчас покажу, какой. Э, вот, для вот этой. То есть, это мы отладили. Ну... Относительно, конечно. Мы когда вот здесь вот будем проверять, надо будет посмотреть, как структура данных построилась. Но там скот был, в принципе, стабильный раньше, поэтому изменения незначительные. Если он, в принципе, работает, значит все хорошо. Вот, в общем, надо будет вот эту функцию проверить. Да. На этом я иду пока остановлюсь.